Недавно в помещении Дагупельского университета на улице парадос 1 начал работу Дагупельский центр спортивной медицины, который ранее действовал в Дагупельском олимпийском центре. Несмотря на пандемию и недавний переезд, учреждение, получившее статус агентуры, уже реализует ряд услуг, связанных с проверками здоровья и реабилитацией. Новое более просторное место позволяет не только повысить качество работы, но и задуматься о расширении своей географии, обслуживая спортсменов из региона. 17 мая в ДУ состоялась рабочая встреча наблюдательного совета центра спортивной медицины, на которой присутствовал как руководство заведения, так и представителей самоуправления и университета. Был проведен анализ проделанного за последние месяцы, а также обсуждены вопросы платных услуг центра, работа со спортсменами из Даугупилского края, подготовки конкурса на должность руководителя заведения и планах на будущее. В настоящий момент в Даугупилском центре спортивной медицины работают 4 физиотерапевта, спортивный врач, врач и медсестра физикальной терапии, 5 помощников врачей, а также административный персонал. Более 10 просторных помещений позволяют вести удобный прием спортсменов, причем некоторые из них пока еще не полностью оборудованы. Большие надежды связаны здесь с установкой души Шарко, который уже какое-то время недоступен в Медики отмечают, что в перспективе с радостью возьмутся и за работу не только со спортсменами, но и с теми людьми, кто нуждается в реабилитации после травмы болезней. Планируется также привлечение к работе врача-кардиолога. Сейчас ведется активный диалог с Министерством здравоохранения, чтобы заключить трехсторонний договор между Центром, Министерством и Детской клинической и университетской больницей, что даст возможность получать государственное финансирование на обязательное обследование для детей с повышенной физической нагрузкой. До этого содержание Центра обеспечивало исключительно самоуправление. Важно и то, что это место будет использоваться для практики студентов и получения научных данных, ведь в ДУ уже давно подготавливают будущих физиотерапевтов и спортивных педагогов. Все это станет важным шагом в развитии Центра спортивной медицины, который намерен стать учреждением регионального значения. Сюжет подготовила отдел общественных отношений и маркетинга Даугаповской городской думы.